Партии баллотируются сегодня в президенты. Что будет с ними? Они же давали присягу, клятвы. Вот эти мужчины, что будет с ними? Ну догадывайтесь, что будет с ними. Поэтому, конечно, они боятся. Вот Запад и напирает на них. Запад берет и блокирует их считает, и говорит, ну вы, друзья мои, будете нищебродами тут. Пока вы вот это в своей вот стране не разберетесь, не разберетесь со своими орущими людьми про Советский Союз, которые орут мы, советские люди, вот пока вы с ними не разберетесь, мы вам ваши денежки не отдадим. Потому что если эти товарищи сегодня придут к власти, то мы Запад потеряем. Мы сюда вкладывали деньги, вы нам продавали недра, вы получали за это деньги, недра теперь наши, а завтра ваши вот эти совки нас повыгоняют. Вот, вот тогда становится понятно, зачем им нужен референдум и 282 статья, которая запрещает, Говорить, не ходите на выборы, что было раньше возможно. Когда все друг другу говорят, да что там не пойду я? Вот это время свое тратить, они там все подтасовывают. Дело в том, что доверия, выборов нет давным-давно. И особенно это произошло. Вот с этими прошлыми выборами, когда сказали, больше 100 людей проголосовало, пришло на выборы. Больше процентов населения оказалось на выборах. Ну, это было просто вот открытое. Доказательство того, что выборы подтасовываются. И поэтому, естественно, реакция у людей неверие. Речь не идет о захвате власти, у нас нет вообще никакой революционной ситуации. Люди сытые, едят генно модифицированные продукты, счастливые и довольные. Они все мечтают быть богатыми. Ее вообще на самом деле нет. Это вот небольшое количество людей, которые поднимают вот этот шум. Но они поднимают этот шум и могут вот этих спящих и жующих растолкать. Особенно, когда речь идет о детях, о чипизации детей. Вот это. Праздники давно закончились, военкомат уже начал работу и жаждет увидеться с тобой прямо весной. Не позволь этому случиться. Обращайся в призывание .ру, законный военный билет, помощь с получением отсрочки. Обращайся сейчас в период низких цен и начинай свой путь к военному билету. Бесплатная консультация в группе ВКонтакте. Все в описании. Ваше место у Параши. Здравствуй, дорогой друг. Новый день, новая попытка найти тихий угол для записи роликов. Сейчас мы перенесемся в город спас дальний дом офицеров, где нет канализации, туалета. Это Приморский край с праздником Великой Победы, а сортира в здании нет. Но вот этот деревенский туалет, который появился прямо на дороге, он появился не просто так, а аккурат к выборам, потому что в доме офицеров в городе Спаск-Дальний будет избирательный участок. Видите, туалетик чистенький еще, можно будет бегать на улице. Он никак не обозначен, этот туалет, просто поставлен на дороге где не так много снега неочищенного. То есть люди фактически будут гадить на дорогу ходить. Отличное дополнение к клоунаде 18 марта. А вот психиатрическая лечебница номер 5 Подмосковья, которая тоже является избирательным участком. Здесь будет сидеть участковая комиссия, и не может быть ничего показательнее, чем избирательный участок для Путина в психушке. Как ты еще не успел рассказать про приложение OnRussia, которое заставляет устанавливать кучу студента по всей стране, там всякие квесты, задания, например, переименуй свой роутер. Я не устанавливал, но подозреваю, что там это связано с 18 марта, естественно. Потому что с 14 по 18 марта это задание надо выполнить. Ну и здесь все в том же духе. Приходи на концерт 18 марта, поддержи выборные процедуры. Путин-тим раздают. Как издевательство. Писмейкер — это миротворец на путинской одежде. Раз, плакатик. Два плакатик, вот еще. три плакатик, вот. я тоже сначала не, не понял что парень угорает, так потом начал ржать вместе с ним. Четыре плакатик, пять плакатик, еще шесть, плакатик. Еще вот, шесть плакатик, плакат. вот, еще один. семь плакатик, О, чуть -чуть. у меня, короче, пальцев не хватит. Не Восемь плакатик. Вот. Это да, да, Девять плакатик. Ты себе хуйня политикой занимается. Вот, 10 счастливых. плакатик. Еще, нахуй. 11 <свят> плакатик. Охуеть, там больше ничего нет. меня <свят> как же нет. А есть, ребята, это, да. есть, не волнуйтесь. Ой, чувак, вот, еще вот. Это еще вот, и все, еще. Охуеть! Но это покруче, чем объявление о выборах на психушке. Дорогие мои зрители из военных частей разного назначения, пожалуйста, почитайте то, как готовятся части к приезду Путина. Мне особенно нравится то, что приказали вскрыть комнаты хранения оружия и извлечь ударники из затворов со всех автоматов. Побоялись, что пристрелят солнцеликовые. Ну и, конечно, приказали говорить, если спросят, что мы раз два три года посещаем дома отдыха и санатории бесплатно. Что довольны службой и жалованием, что касается обязательного голосования на выборах, конечно, обязывают голосовать за Путина. Как я вчера говорил, сообщайте об этом в ЦИК. Вчера Панфилова я оставлю ссылку на это видео. Говорила, если кто-то вас заставляет, то жалуйтесь в прокуратуру. Но так жалуйтесь, не будьте скотиной, будьте военными. Мы, молодые художники, собираемся начать свой интернет. Мы хотим. Пробудить гражданскую инициативу людей, чтобы пробудить гражданскую инициативу у людей, надо хотя бы себе микрофон купить, потому что вам оплатили перелеты по всей России. Вы сейчас увидите карту их путешествий. Это активисты Общероссийского народного фронта Путина. Надеемся, они обратят внимание на наши граффити. Будем надеяться, все удастся на отлично и вам понравится. Да. Думаете, сколько это бабла? Вот столько бабла заплатят из бюджета России, чтобы два клоуна, которые даже толком рисовать не умеют, и граффити делать, испортили бы стены. Я в 90-х за своими любимыми гаражами в Кунцево. Тем временем китайским инвесторам, если можно их так назвать, потому что это просто люди, которые уничтожают огромное количество лесов в моей стране, отдали 2 миллиона гектар лесных угодий за 1,26 миллиардов рублей. Получается это 16 рублей за гектар в месяц. Аренда на 49 лет. И на самом деле вспоминаются отношения индейцев с основателями Америки, потому что основатели Америки обманули Индейцев дав им бусы, а индейцы им сами отдали свои территории, здесь происходит ровно то же самое, потому что за копейки подобное отдавать 2 миллиона гектар леса, кто еще не понимает, что происходит в нашей стране, посмотрите карту иркутских лесов рядом с Байкалом, как там все уничтожено точками. Это не пожары, это осознанное списание леса, которое мы незаконно продаем китайцам. Китайцы это называют «глубокая переработка лесных ресурсов». На самом деле это просто тотальная вырубка леса, вывоз его в Китай. Российская газета «Источник официальнее некуда» сообщает, что Су-35 для Индонезии мы обменяем на каучук и пальмовое масло. Причем сумма сделки 1,4 миллиарда долларов, и половину этой суммы нам покроют пальмовым маслом и другими предметами традиционного экспорта. Каучук, например. Но я говорю, индейцы, бусы и основатели Америки. Бодрящая порция цинизма от Владимира Владимировича. Всех не пересажайте. Именно так он ответил на вопрос Леонида Шаля, величайшего врача, против которого я не рискну ничего говорить, даже несмотря на его интимные, практические отношения с Путиным. Рошаль жалуется, что врачебная ошибка сейчас для врачей делает, практически, их работу невозможной, потому что они обречены сидеть после этого, как это Миссюрина села. Ну, а Путин, как вы это любите, отшучивается, как у нас говорили в известном фильме, всех не пересажаете. Ваше место у Параши. Мы добьемся, чтобы народ России был доволен здравоохранением и врачами, если и всех не пересажают до этого. Как у нас говорили в известном фильме, всех не пересажают, бояться нечего. То есть, понимаете, Путин вцепился во фразу, что пересажают всех врачей. И это типичная формулировка, что вас-то не пересажают, вот всех не пересажают, значит и вас не тронут. Но если врачи в России тупая скотина, которая не впрягается за своих коллег, то искренне желаю вам судьбы Миссюриной. Вот честно, тем временем Алишер Бурханович Усманов заманивает на выборы не только стикерами ВКонтакте вместе с Боречкой Добродеевым, Владимир, которого не отжали у Паши Дурова, но и в своих предприятиях Усманов заставляет людей участвовать в выборах. Мед...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 их выложить. Well. Huh? Да, он There're never alsoüman Merci. ёлucky君 Я <свес> не <свес> <свес> Последнее, я посмотрю на машину. Просто Oh, okay, okay, no, kind of, I kind of, kind of. Посмотрим, <свят> у нас есть... Низколепный такой. Потому что у нас ご視聴ありがとうございました<音声><音声> This <laughs> is Воскресенье 18, 18.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 с ума будут сходить. Скоро детей в родильных домах будут называть. Выбор, выбор, выбор, выбор. Что такое? Согнать людей. Вот увидите, в субботу объявят, что завтра на всех участках будут самые лучшие пирожные. Бесплатно. Артисты, казаки, концерты, лотерея, подарки. Все, что надо. Только придите. Придите, да, яхту создать. И вот по деньгам. Все, повышают. Минимальный размер обладат туда. С 1 мая 11 миллиардов. Пособий, дети, там, ипотека, там, проценты, все понижаем, все даем раздать, раздать, раздать. А после вывода.